Это ваш объект под видеонаблюдением. А это вы. Бросаете дела, чтобы увидеть, что же там творится. А это ваш партнер. Его камеры подключены к Linkintel с доступом в интернет. И он видит, что происходит на объекте в любой момент с любого носителя. У него организована запись, анализ и поиск по лицам или номерам с автооповещением. Хотите также? Обращайтесь. Linkintel ⁇ не просто связь. Связь с интеллектом.